Криминальная организация на любом проекте это довольно важная часть разработки, ведь игроки самбо довольно часто любят почувствовать себя настоящим гангстером. Всем привет, с вами Астера, и в этом ролике, как вы уже могли понять, будет идти речь о криминальной составляющей проекта Мэхум РП, где, собственно, я играю. Сразу хочу сказать, что все сказанное в этом ролике это мое личное и субъективное мнение, основанное на личных предпочтениях и опыте.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 Этот ролик посвящен криминалу не просто так. Многие зрители Даниэла Геррера, управляющего проектом, знают, что это полугодие будет в основном сконцентрировано на улучшении и доработке старых систем. В частности, на стриме он также говорил про то, что они будут улучшать систему для криминальных организаций. Но что же сейчас не так с криминалом на проекте? В данный момент в Криминале вы можете найти мало активностей. Их можно пересчитать по пальцам. Это угон авто, черный рынок, только для банд это изготовление наркотиков и закрашивание граффити, а для только мафии это безвары. Почему же так мало систем? На самом деле их больше, просто сейчас многие из них заморожены. Не могу дать точной информации по поводу ограбления военных баз, но знаю точно, что ограбление военных конвоев с оружием и ограбление банков в данный момент неактивны. Также на сервере присутствует система ограбления домов, что является вовсе не прибыльной, потому что для совершения ограблений понадобится фракционный автомобиль буксель, который стоит 40 тысяч долларов, а выручка с ограбления довольно низкая. Варка наркотиков также считается неактивной, ибо наркотики попросту почти никому не нужны. Главным минусом в криминале является отсутствие оружия. Сейчас получить лицензию невозможно, уже, кстати, очень долгое время. Полицейский департамент считает, что оружия слишком много на сервере, однако это не так. Как же улучшить и исправить все недочеты? На самом деле все довольно просто. Это работа разработчика. Не знаю, насколько большая, но по моему мнению, исправить это будет нетрудно. Что же насчет нововведений? На форуме проекта существует специальный раздел с предложениями на улучшения, где люди предлагают новые идеи. Среди идей есть и мой пост, ссылку на который вы найдете также в описании. Тут я предлагаю ввести систему контрабанды, новой специальной работе для криминала на самолете, грузовике и военные поезда. Подробнее вы можете почитать в этой теме, я буду только рад, если вы поддержите ее. Также я буду не против, если вы напишите свои предложения по улучшению. Мне будет интересно их почитать. Пишите и скидывайте их в комментарии, и я обязательно их оценю. Кстати, скорее всего, ты задался вопросом, почему я не предложил изменений в РП системе криминала. Все очень просто. Я не хочу лезть в эту тему, я не такой уж и профессионал в этом деле, а просто любитель поиграть в ситуации. Будет лучше, если Зентаки напишут как улучшить РП, хотя до этого уже все сделали. Но на этой ноте ролик подходит к концу. Я благодарю тебя за просмотр. Буду также благодарен, если ты поставишь лайк и подпишешься на канал. А я вас отблагодарю новыми роликами. Не забывайте вводить мой никнейм Марк Астера при регистрации, мой промокод, а также подписываться на группу ВК. Все вы найдете в описании. Всем удачи и всем пока.